Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Французский тяжелый танк 10 уровня АМХ 50 b Карта промзона, игрок Фантом Ну какой-то очень экономный статист у нас сегодня Да, если посмотреть, присутствует доп. паек Снаряды почти все золотые, но один единственный барабан там. 4 снаряда здесь фугасные Но вот аптечка и ремка не золотые. Барабан почти перезарядился, АМХ ждет следующую жертву. А тут как бы желающих особо получать нету. Прошло полторы минуты счет 0-0. Я такого давно не помню. Это <смех> большая редкость в наше время. Тем более на такой небольшой карте. А что, Есоты с первого раза не понял, что надо отъезжать, да? тебя стреляет барабанный танк, а он, у него, по-моему, даже гусля не была сбита. Он дернулся и выкатился обратно. Что позволило амх -у сделать минус один. И сливается союзный Т-110Е5, короче, по минус одному тяжелому танку в команде. Ну, вот следующий кандидат на получение плюшек ВЗ-55. Ну, амх конечно, опасно выкатываться. Есть ВЗ, ВЗ. все. Барабан разрядил, теперь очередь амх -а. Ах, выждал момент, чтобы загуслить, но не получилось Даже критического повреждения не было Ну тут справа подворачивается Шкода Т-50 Хотя бы есть кого еще один снаряд выпустить Ну и дальше АМХ уходит на КД Хотя зря там, вон, да, была возможность еще ВЗ добрать Он сейчас там проскочил Здесь слева агрессивно противники идут вперед Ну, у них там получается, наверное, численный перевес небольшой АМХ почти перезарядился. Счет равный. 3-3. И причем прошло 3 минуты. Счет 4-4. Пока что команды идут ноздря в ноздрю. У противников даже прочности поменьше. Ну, хотя, я думаю, это потому что весь левый фланг непонятно, что там у них. Так, счет опять равный 5-5. 5-6. Слева союзники идут вперед. Главное, чтобы атака не захлебнулась. А то как бывает? На фланге большое преимущество. Союзники летят вперед там, на перегонки А там парочку ПТшек сидят в кустах. И в итоге вся атакующая эта бравада быстро заканчивается. Ну, просто заканчивается там. Вот, по-моему, как сейчас потихоньку и происходит. Там уже <с gör> противников уже больше, чем союзников. Но зато здесь АМХ потихоньку раздает барабаны. Пока что только налево. Если по флангам, да, то, то направо. 7-10, 7-11. Быстро здесь сдулся Т-95. Еще каких-то, не знаю, 30-40 секунд назад он был с полным запасом прочности, я четко видел. И уже нету. Вроде хорошо бронированная ПТшка. Одна из лучших по броне, наверное, в игре. Ну, да не лучшая, конечно, но одна из лучших. Вот минус якпз пз 100 ну что, в размен. АМХ пойдет. Ну, барабана-то хватит, чтобы его добрать. Главное, пробивать. Есть. Еще один снаряд про запас остался. АМХ сразу его сбрасывает, уходит на КД. Ну, понятно, смысл сидеть с одним барабан, Ой, с одним снарядом в барабане никакого нет. Тем более противников поблизости Нема. Троем против шестерых, то есть преимущество противника два к одному. Ну что, еще один снаряд тоже с пробитием. Неплохо, МХ так раздал. Уже 7000 урона нанесенного. 2068 там на открытой местности там бочины ему понакидают. Минус арта союзная. И минус 268-й. АМХ остался один. Для меня, если честно, это загадка, как можно на картонном танке что-то сделать. Ну, если только противники вот такие вот. С небольшим запасом прочности и особо не аккуратничать, так сказать танк картонный. Танкануть, по-моему, не представляется возможным. 430-й. Готов. Ну и МХ зато шотный остался. 326 единиц прочности. Этот кунс Спанзер шотный. А вот что там у 804-го? Вон он. Сейчас узнаем. 704-й сзади там подкрадывается. АМХ на КД. Ну, 704 -го. ну, на два выстрела. Как Как вот сейчас быть? <рисковал>, Рисковал здесь АМХ. Проскочил. Еще не забываем. Еще две арты у противника. Вот он. Прилетает волшебный чемодан. Каким чудом еще? АМХ выживает сейчас слева, справа. 704 допускает фатальную ошибку. Не успевает развернуться и отправляется в ангар. Ну а теперь быстро-быстро убежать за здание. Все, можно выдохнуть. Но это еще далеко не конец. Попробуй теперь уничтожь арту. Две штуки, когда в запасе 87 прочности. Арте просто можно сидеть в кустах, ждать АМХ, и все кажется без проблем можно успеть его уничтожить даже не обязательно попадать там рядом снаряд упадет и грандек тебе тем более арта то такая вся мощная с крупным калибром хоть и девятый уровень Хорош, Маймксу бы как-нибудь выкрутиться, доехать до базы вражеской незаметно, встать на захват, а там уж пусть арта сама думает, что делать. Ну, IMX и другие планы. Ну, поэтому там он, а не я. Вот если арта сидит там, наверху, это, конечно, зря. Ей лучше было бы спуститься на ровной местности поджидать. Здесь, стреляя <с> по склону, попасть будет проблематично. Но она еще куда-то прям, да, в самый неподходящий момент взяла, поехала, и там и некогда думать о том, что надо было стрелять. Кстати, не знаю, АМХ как раз мог бы, у нее было время зарядить Фугасный барабан. Так, откуда летел чемодан, я не увидел. Ну, откуда-то с другой стороны. Я мх наверное, заприметил. Да не, что-то мне кажется, вот, союзники на карту тыкают. Ага, я тоже думал, вообще, вообще не оттуда, а он... Вот да. А он вообще на захвате. Вот так вот послушаешь союзников, да, поедешь, а... Зачем? Он вообще тыкал на балкон, он, если брать у противников, это правый фланг, где любят там ПТшки шки посидеть, СТ-шки. Это просто подстава какая-то, это союзник играл против тебя, получается. Ну, еще один снаряд. А, арта слепая, даже не увидела и не хватило дальности обзора, чтобы АМХ в этой ситуации засветить. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно с понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.